Не помню какой день моего бессмысленного выживания, но я знал одно, я здесь не один. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в космических инженеров и с каждым разом продолжает покорять просторы космоса все дальше и дальше, и, конечно же, исследовать его. В данном же выпуске я постараюсь максимально подробно рассказать и показать, чего же мне удалось достичь в моем нелегком выживании в этом открытом теперь уже в космосе. Ну что ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как «Космические инженеры» и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и давай сразу же в курс э, дела. В данный момент мы находимся на нашей орбитальной станции под названием «Мир». Именно здесь мы и будем проектировать свои большие корабли для уже серьезных путешествий по космосу и для высадки на другие планеты. В данном случае мы находимся в одном из помещений комплекса. Это так называемая комната отдыха. Как видишь, здесь все достаточно уютненько у нас, достаточно все хорошо для того, чтобы просто-напросто коротать время, отдыхая и чили где-нибудь, например, вот здесь вот или на диванчике, или же можно поспать в кроваточке, да, вот здесь вот отдохнуть после тяжелого трудового дня, сделать свои дела, да, помыться, побриться, что называется. Все удобно у нас в этой комнате а, присутствуют Вот в этой вот криокамере постоянно чилит мой напарник техник Который тоже мне периодически помогает Но пока он отдыхает, да не будем его тревожить Пойдем дальше, я тебе продемонстрирую самое сочное и самое свежее Что мне удалось а, построить тут за кадром Эту комнату я про нее долго рассказывать не буду Потому что если ты хочешь в деталях посмотреть про мою вот эту базу И про базу а, рассвет, которая находится далеко на а, планете Земля То ты можешь перейти спокойно в плейлист в описании под данным видео он есть, там ты найдешь гораздо больше интересной, годной информации по моему выживанию и не только. Так, ну что ж, давай-ка пойдем кому в другой, тогда отдел сходим. Да, здесь у нас переработка, зацикливаться долго не буду, я про это все рассказывал. Переходим в отдел а, сборочный. Здесь мне помогают собирать крутые машинки, вот такие вот сварщики, которые я уже настроил, которые работают. В общем-то, я этот отдел уже показывал, а, но покажу, что я прокачал. Поставил я вот такие сварщики, которые я снабдил сенсором и они помогают мне проваривать те или иные конструкции, которые я загружу вот в тот вот проектор который у нас находится а, наверху например вот этим вот таким вот простым движением мы включаем проектор, загружаем какую-нибудь структурку, пусть это будет старый сварщик или же еще что-нибудь и начинаем потихонечку а, проваривать, но в целом и в деталях, я это дело ребятки сейчас демонстрировать не буду, как-нибудь может на отдельном видосе я это все покажу, просто-напросто пробежимся сейчас а, покажу, что у нас здесь есть а, нового, на этом лифте мы также сможем спуститься спокойненько вниз, в недры Но обычно я на нем спускаюсь лишь только тогда, когда оно действительно необходимо В данном же случае мне необходимости спускаться на таком большом лифте никакой нет Обычно, когда у меня здесь какой-то собранный есть чертеж уже, да, собранная деталька Я ее опускаю на этом лифте туда вниз, в ангар А в ангар можно попасть еще вот таким вот а, нехитрым способом У меня просто-напросто отсюда выведена дополнительная лестница Напоминаю, что здесь у меня никакой герметичности у уже нет, в отличие от первой комнаты отдыха, поэтому здесь всегда приходится уже ходить, одев вот такую вот масочку. Если мы будем без маски, да, у нас, у нас постепенно проходит урон, потому что мы начинаем задыхаться. Так, ну что ж, пойдем прогуляемся в ангар, я тебе покажу, что я там интересного наворотил, Ух, темнота, хоть глаз выкали. А все потому, что, друзья мои дорогие, я играю э, с модами. И у меня также стоит мод на измененный скайбокс, который немножко э, затеняет и без того темные э, места. И как ты видишь здесь сейчас, у меня практически вообще вдали ни хренашечки э, не видно. Ну, все модификации, с которыми я играю, ты сможешь найти также, перейдя э, в мой профиль в стиме. Там у меня в избранных ты сможешь найти все моды, которыми я пользуюсь в игрушечке Space инженер. Так, ну что ж, а мы вот по такой вот интересной лестнице спускаемся, да, у нас такая лестница на случай того, если у нас лифт откажет или у нас закончится топливо э, в нашем ранце и мы не сможем подняться никаким образом э, вот по лестнике, мы спокойненько сможем подняться и забежать наверх независимо от того, каких масштабов поломки у нас здесь на базе на этой будут. Так, ну что ж, добро пожаловать, друзья, мы попадаем в ангар, который я то, тоже наконец-таки весь проварил, практически весь. Подходим вот сюда, нажимаем на кнопочку включить и баба. С друзья, да, свет везде зажегся И теперь мы можем наблюдать Воочию, как же у нас преобразился Ангар, да, ни много ни мало Я тут, ребятки, построил стены Построил перегородочки зак Закончил, наконец-таки, работу Вот с этими огромными воротами Которые у меня в прошлых сериях вроде бы как Еще не были а, проварены И все, теперь у меня функционирует И как ты видишь, я здесь уже постарался Сделал несколько а, Интересных машинок в себе в подмогу А конкретно это вот такая Буровая установка улучшенная Которая цепляется непосредственно К кокпиту под названием Клоп, вот он собственно говоря перед твоими а, Глазами, работу этого парня Я демонстрировал в прошлом своем видео Можешь а, в деталях посмотреть Если тебе не терпится узнать побольше О нем а, в целом, я его кстати говоря Тоже проапгрейдил, как ты наверное помнишь У меня в прошлом видосе были просто Сварщики, все достаточно а, Просто, сейчас мы пристыкованы К коннектору, для того чтобы задействовать Нам устройство нужно от него отцепиться отцепляемся от него, да, Отсыпаемся ли, ну и задействуем, конечно же, движки. И все, друзья, взмываем в воздух на этом вот а, устройстве. Нажимаем на кнопочку, загораются они красненьким, и мы можем варить все, что угодно. чтобы такого проварить-то? Ладно, я просто продемонстрирую, да, слишком долго зацикливаться не буду, потому что еще нужно многое что посмотреть. Ну и это первый его функционал. Для того, чтобы переключиться на другой функционал, мы просто-напросто а, переключаемся во вкладочках и нажимаем на восьмерочку. И вот таким вот образом наш с вами сварщик превращается уже в резак, да, на пятерочку задействуем мы резаки и начинаем потихонечку пилить все, что нам заблагорассудится, да, вот таким вот интересным способом а, я его немножко проапгрейдил и теперь он просто является незаменимым помощником как в сборке так и разборке каких-нибудь больших конструкций, ну и собственно говоря, вот эту всю базу, которую ты здесь видишь, да, я проварил исключительно на вот этом вот а, монстре а почему именно на нем, спросишь ты да потому что я играю на самых хардкорах Практически настройках а, по сложности, будь то добыча ресурсов, будь то их переработка и так далее, все здесь у нас на реалистичном уровне, в реалистичном режиме и варить ручками это просто-напросто нереально, поэтому мне и приходится конструировать вот такого вот плана. Всякие различные а, машинки Так, ну что ж, переходим дальше Тут у меня, значит, а, отдел разгрузки-загрузки Так его назовем и сортировки Здесь я, значит, настраиваю сортировку Чего мне нужно загружать, например, в мой тот же а, сварщик Как видишь, тут все по кнопочкам у меня На эту кнопочку мы стальные пластины загружаем Вот туда вот можешь вниз посмотреть Если мы нажимаем на однерку Мы видим, что у нас сортировщик включается И стальные пластины у нас а, пошли Хоп, и выключаем То есть это специально сделано для того, чтобы я визуально мог отследить что у меня все-таки включено А что не выключено иногда, иногда критично очень бывает тем Что если мы допустим забудем выключить Что-то из этого, то у нас все ресурсы Из нашего контейнера Перегружаются просто-напросто вот сюда И мы остаемся на базе без ресурсов Поэтому тут все дозировано Тут все по чуть-чуть Я не знаю, ребят, как вообще нужно делать правильно сортировочную систему да, И а, загружать Свои вот эти вот механизмы Подскажите в комментариях, прошаренные люди Какими видами сортировки а, пользуйтесь в своих прохождениях ну а мы поехали дальше у нас по аналогии строительные компоненты да вот таким вот образом мы включаем здесь у нас идут внутренние пластины самые самые такие популярные до да, компоненты я решил на первые три кнопочки вывести которые чаще всего используются но уже потом идут у нас малые трубки вот здесь вот да на четверочку далее у нас тут уже две кнопочки тут уже настраиваем их на то что уже более-менее такой необычный у нас идет будь то это какие-то большие стальные трубы и так далее мы их настраиваем уже ручками вручную ручную, да, правим сортировщики и после, и после уже загружаем в наш а, сварщик, ну что ж, вот такая вот система у меня тут нехитрая, да, все вроде бы просто и все понятно но понятно-то только мне, поэтому я тебе и разжевываю, дорогой мой друг, так, ну что ж, а мы поехали дальше, как видишь, здесь в этом ангаре у меня с легкостью наконец-таки поместились все мои вот эти вот летательные агрегаты это у нас, значит, лучики наши да, замечательные, которые нас в космос перевозят по-быстренькому и обратно на землю, если мы вдруг что-нибудь забыли. Да и просто-напросто по, по космосу мы на них можем спокойно путешествовать. Чисто для а, разведки. Ну, про него я делал отдельный видос. Можно все также найти в плейлистах. Ну и вот, конечно же, гордость моего пока что а, механизма строения. Это тот самый Орел. Это мой самый большой челнок, который я собственными ручками сконструировал. Его универсальность в том, что он может работать как в невесомости, да, за пределами атмосферы, так может спокойно приземляться и в, э, в слои атмосферы да приземляться на любую поверхность практически без болезни но самая основная его фишка в том что он полностью герметичен и попадая вот сюда вот в этот вот внутренний отдел его да мы полностью можем здесь снимать себя маску в данный момент у нас периферийные устройства все отключены поэтому он у нас немножко разгерметизирован когда мы соберемся куда-то в полет на нем естественно мы все устройства запустим да это у нас вот ребятки орел и он будет функционировать как никогда, кстати, как видишь, у него тут наверху несколько солнечных панелей, они, кстати говоря, не очень-то хорошо спасают, но если вдруг мы по какой-то причине где-то останемся на какой-то планете, да, без возможности где-то что-то построить, у нас всегда есть вот эти солнечные панели, которые позволят зарядить наш агрегат для того, чтобы просто-напросто перезаряжаться. Ну что ж, вот такой вот у нас тоже агрегат, и он тоже поместился в этом огромном ангаре. Здесь еще место до хрена, сюда можно загнать еще несколько Машин. Для того, чтобы тебе продемонстрировать самое интересное, давай мы сразу же сядем тогда на сварщик, наверное, да, загрузим в него пластин побольше, надо было оставить, здесь кнопочку включенной, а, да, и как раз сейчас вылетим на проварку нашей огромной платформы, которую я уже построил за этими большими воротами, ну и, наверное, ворот давай тоже тогда откроем мы, такс, все просто, друзья, нажимаем на эту кнопочку и ворота у нас открываются, да, вот с таким вот грохотом, его, наверное, сейчас плохо слышно, потому что я всегда хожу в скафандре, да-да-да, вот таким вот образом мы открываем эти большие ворота. На самом деле эпично очень смотрится, да, и классные просто ворота, блин, я просто их обожаю. Вот любая техника, которая у меня здесь есть, она очень хорошо проходит в эти ворота. Сюда вообще можно загнать какой-нибудь огромный корабль, даже, да, в размер, как видишь, позволять. Ну и ресурсов тоже на их сварку потребовалось немало. Если бы не вот эти вот мои устройства, я, наверное, их парился очень долго. Варил. Так, ну что, у меня там загрузились пластинки или нет? Давай посмотрим, сколько у нас уже ими. Сколько? 3-3 тысячи мы загрузили. Да, ну нафиг, успокойся. Что-то я, ребят, переборщил, походу. Система разгрузки у меня пока что не настроена. Блин, реально, что-то я психанул. Я не знаю, как мы сейчас с этим количеством пластин будем летать. Я не тестил. 3,8К пластин, это будет, друзья, что-то Ну что ж, ребятки, впервые при вас тестируем наш с вами агрегат Сможет ли он это все потянуть или же а, нет Так, проверяем, у нас наличие заряда батареи 87% Так, объем груза, это понятно а, Ну что ж, давайте, друзья, отсыпаемся мы, значит, от стыковочного отсека И пытаемся взлететь 124, нифига себе, как много он весит-то у нас там Ну, вроде бы тянет Вроде бы тянет, вроде бы ионные движки немалого размера, да, они тянут, они поднимают его в воздух. Самое главное здесь это торможение. На торможение у меня очень хорошо здесь продумано, я здесь два движка поставил нормальных, поэтому он тормозит как следует у меня, да. Возможно будут проблемы с креном влево или вправо, но вперед-назад, я думаю, проблем а, не будет. Ну что ж, друзья, вылетаем из нашего большого ангара. И я рад представить вам уже мою взлеточку, которую я также доделал. Я ее уже доварил. Естественно, все с помощью вот этого вот космического агрегата. Так, что-то темно. Давай-ка включим свет. Ну и вот таким образом наш клоп выглядит именно со включенными фарами. Фонарики, ребят, тоже использую я из модов. Они мне очень сильно понравились. Все можно найти в моем профиле э, в Стиме. Ссылочка есть в описании под данным э, видео. Как видишь, наш комплекс э, Мир он расположен целиком и полностью в э, полости Астера большого. Я уже не раз про это говорил и еще раз, конечно же, скажу. И тут, друзья, только лишь стоит нам покинуть взлетную полосу, мы сразу же натыкаемся на наш большой проект. Ну как проект? Я начал недавно строить вот такой вот большой док для постройки уже нормального, огромного корабля. Судя по масштабам дока, ты, наверное, можешь уже примерно прикинуть, до да, каких масштабов мы здесь будем строить корабль. Я, я планирую сделать какой-нибудь нормальный звездолет, в который можно будет загонять вот эти все мои машинки, то есть в том числе и клопа, может быть даже и дрончиков каких-нибудь, но расчет идет уже вот на более крупные механизмы агрегата такие вот, например, как вот этот вот клоп на котором мы сейчас э, летаем давай-ка я сейчас вылечу и покажу тебе более-менее э, детально, вот какая у нас платформа сейчас на данный момент, я специально ее построил для того, чтобы мы когда э, строили здесь наш большой корабль, все детальки которые бы падали с него чисто случайно они просто-напросто, я не знаю будут ли они пролетать или нет вот через эти вот щели, но мы сейчас с тобой протестируем мы ведь знаем с тобой, как у нас работает а, физика в этой игре поэтому давай-ка попробуем, выкинем с тобой например, с десяток пластин, бах и, нет, друзья, они никуда не пролетают они просто-напросто лежат вот на этой вот плоскости можем их немножко попинать, да, по ним походить они никуда совершенно а, не улетают ну и давай для наглядности сделаем вот такой вот металлический кубик тоже в космосе и так Куда он денется? Да никуда он не денется Он так и будет лежать ровно вот на этой вот а, поверхности Что, собственно говоря, мне и нужно Это все сделано для того, чтобы при постройке Мне не захламлять просто-напросто мой космос всякой ерундой Я понимаю, что потом они удаляются из Избыточное количество различных предметов Но, но-но-но, я здесь специально все продумал И сделал вот такую вот большую а, площадочку Ну и давай сразу же продемонстрирую тебе своего, значит, сварщика а, в деле Да все очень просто Садимся мы, значит, за руль за пульт управления. И начинаем потихонечку искать удобную позицию. Вот эту, кстати говоря, подпорочку уже можно сварить целиком и полностью. Да, одну подпорку с одной стороны я э, сделал. Ну и давай попробуем произведем сейчас ее сварку. Просто ручками я, ребят, тут реально бы просто-напросто умер, если бы таскал э, от коннектора, даже от самого ближайшего, в режиме высокой сложности. Ну что ж, вот таким вот образом мы просто-напросто все дело Завариваем потихонечку Так, вниз у меня есть возможность Двигаться, а вот вверх К сожалению, да, из-за того, что вес большой А мы до сих пор находимся еще В поле действия гравитации Земли И поэтому мы здесь притягиваемся все еще к Земле И поэтому я решил сделать здесь а, Различные подпорочки Чтобы у нас под избыточным весом конструкция по-быстренькому не развалилась. Итак, одну сторону мы проварили. Ты посмотри, какая она у нас длинная получилась. Капец, просто конца и края у нас э, не видно. Ну и такую же точно мы сейчас сделаем ровно с другой стороны. Достроив до определенного уровня, я понял, что дальше строить смысла нет, иначе мы просто-напросто таким образом, если будем до бесконечности строить прямую линию, то мы упремся, наверное, только лишь в нашу матушку-землю. Поэтому здесь я решил а, зацепиться за то, что было максимально близко текущей конструкции. Надеюсь, этот кусок астероида а, выдержит вот этот весь мой а, построенный, вот эту всю построенную мою платформу. Да, ничего себе получилась такая линия. Так, ну что ж, давай-ка мы сейчас проварим ее как следует. 2500 пластин мы еще пока имеем, нам этого, думаю, вполне будет достаточно. Фу, ну что ж, вот таким вот образом мы сегодня и довариваем до конца а, за, задуманное. Главное сейчас никуда не врезаться, не протестировать, насколько вся эта конструкция прочная. Но я теперь более чем уверен, что мне этой прочности будет достаточно, чтобы держать здесь какой-нибудь большой корабль. А конкретно просто-напросто части корабля, которые будут просто-напросто падать на эту платформочку. В общем, это все нужно для того, чтобы просто держать эту платформу а, на весу. Скорее всего, я ее еще немножко усилию как-нибудь по а, различным ее сторонам, типа вот с этой вот стороны, скорее всего, тоже зайду и сделаю что-то подобное, да, вот туда вот именно к астероиду. Короче, несколько точек крепления я еще сделаю на всякий пожарный, ну и будем периодически мы переходить уже к а, проектированию нашего большого космического корабля. Естественно, мы это будем делать а, за кадром, а я после продемонстрирую вам, что мне удалось а, достичь. Итак, ну что ж, вот мы и приземлились, все благополучно Работы сегодняшние прошли на ура Нигде мы ничего не оторвали, нигде мы ничего не взорвали А значит, сегодняшняя вылазка была как никогда лучше Но на сегодня это пока что все, что я тебе хотел рассказать По поводу своего выживания в космических инженерах Жду, как обычно, от тебя, друг, твоих размышлений по этому поводу Да и вообще рассказывай, как ты привык выживать и что строить Пиши в комментариях, мы с тобой все непременно обсудим Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все комментарии, которые ты мне напишешь